По идее, это одна и та же энергия. Психическая энергия, которую мы реализовываем во внешнее пространство с помощью заклинаний ментальных астральных образов, называется реализацией магической энергии. А так это одно и то же. Психическую можно накопить, магическую только использовать. А накапливать магическую, ну, по идее, нельзя.